В сегодняшнем дне много событий, но мы снова отправляемся в Петербург. То событие, о котором сегодня напоминает нам время, оно не веселит, оно скорее огорчает, потому что связано оно, несмотря на то, что вот на давность лет, все равно это боль и это утрата. Много лет назад, в этот день, в 1837 году, не стало прекрасного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Еще в древнем Риме хотели хлеба и зрелищ. Шокирующие сенсации, какие-то новые факты. И даже вокруг имени Александра Сергеевича Пушкина, вокруг этой истории появляться стали разного рода факты. Утверждает, что это единственный прижизненный снимок Александра Сергеевича Пушкина. А сделан он якобы самим Луи Дагером, создателем Дагеротипа в 1838 -м. Ошибка, обман или новая мировая сенсация. Даже находят какие-то факты в доказательства этого всего. А у меня есть своя правда о Пушкине. Моя правда об Александре Сергеевиче Пушкине. И для меня это дата особая, потому что у меня какие-то очень странные взаимоотношения с Александром Сергеевичем Пушкиным. Это человек, который мне особенно дорог. И дорог настолько, как будто у нас с ним какое-то личное знакомство. Хотя я только лишь влюблена в его творчество. Ну, как знать, что там бывает в вечности? Но вот в тот день, когда случилась эта злополучная дуэль, я ничего не предвещало Александру Сергеевичу о каком-то печальном исходе, он был уверен в своем успехе. Он шел по набережной реки Мойки, в хорошем расположении дух, насвистывая какую-то привязавшуюся мелодию, пришел навстречу к другу, к своему десекунданту Константину Данзасу в кондитерскую боль Федеранже. Друзья обсудили детали предстоящей дуэли и отправились на Черную речку. Александр Сергеевич шутил, а вот Константин Донзас испытывал странные предчувствия. Какое-то такое чувство тревоги, которое его не покидало и которое он не мог игнорировать. И он молился, чтобы хоть какое-нибудь обстоятельство случилось такое, чтобы отвернуло Александра Сергеевича от этой дуэли. И Бог услышал, видимо, его молитвы, потому что когда они ехали, вдруг он увидел на каменном острове Наталья Николаевна гуляла с детьми Они лепили снежную бабу или играли в снежки В общем, было весело шумно И Донзас затаил надежду, что сейчас она увидит мужа и эта дуэль расстроится Наталья Николаевна была рука, она не заметила кареты мужа а Александр Сергеевич в это время смотрел в другую сторону, в окно кареты. Они проехали мимо. А через несколько часов Александра Сергеевича Пушкина принесли уже на руках смертельно раненного, И тогда Наталья Николаевна узнала, где был ее муж. А был он на дуэле. И эта дуэль оказалась смертельной для Александра Сергеевича. Через два дня я его не стала. Два часа 45 минут в полудни. 29 января по старому стилю, 10 февраля, сердце Александра Сергеевича Пушкина остановилось. Я говорю это так, как будто мне самой пришлось прижить эти события. И каждый раз, когда я бываю в этом доме, на Майке 12, Действительно такое впечатление, что эти события переживаешь за мной. Огромное количество людей присутствовало тогда около дома. Мы просто садились в карету, сажали, говорили, к пушке. И озвучики знали, куда везти. Было много карет, не пробиться, и множество людей. Огромное количество людей. Все ждали. Все ждали, какой же будет результат. Выживет, это. Приезжали поддержать, помолиться. всем этим собравшимся людям Общили что Александр Сергеевич Пушкин скончался. В на конечной площади находится огромная паника дела которым отбивали Александра Сергеевича. И если вы в эти дни находитесь в Петербурге, зайдите зайдите в храм, поставьте свечку. 10 февраля ежегодно в храме спасения рукотворного образа проходит панихида в честь Александра Сергеевича Пушкина и всех лицеистов. День памяти поэта. Я вам очень рекомендую посетить музей Майкты. Всем известно. 27 января 1837 года на окраине Санкт-Петербурга в районе Черной речки встретились четыре человека. Это были Александр Пушкин с секундантом Донзасом и Жорж Дантес с сотрудником французского посольства Даршаком. Все произошло молниеносно. Дантес попал, истекающего кровью Пушкина отвезли в дом на набережной реки Мойки. Через два дня он умер. Так это описано во всех без исключения школьных учебниках. Но в этой версии до сих пор много белых пятен и нестыковок. Как будто кто-то пытался объединить в одну правдоподобную историю несколько придуманных. Эти последние дни, да, не полны загадок, да, не полны тайн. Но на самом деле все уже давно доказано и объяснимо стало. Эти адепты сенсаций шокирующих открытий хотят в этой истории найти что-то такое невероятное, просто вот чтобы всех Шокировать. Шок ради шока. Шокируйтесь, господа россияне. Пушкин – это Дюма. Есть история, и есть конкретный реальный человек, который жил в Петербурге, который оставил много дневников. Вся правда о Пушкине здесь, вот в этом ролике. Вот в этой искренности, в этой любви и в чистоте самого Пушкина, его души и его порядочности. И в доме, куда его привезли, Мойка-12 и действительно эти личные вещи, которые рассказывают гораздо больше об Александре Сергеевиче, как о поэте, как о человеке, чем те, кто пытается строить сенсацию вокруг этой трагической истории. Ты сейчас чего только не услышишь в отношении каких-либо исторических фактов. Добрались и до Пушкина. Такие заявления появляются, причем доказательные. И у меня все больше укрепляется сомнение, а эволюционирует ли еще человечество. Я большей подлости своей жизни в отношении к Пушкину не встречала. Вот иногда у пыли спросить гораздо полезнее, чем у тех, кто старается сделать сенсацию даже на такой трагической истории, как история Александра Сергеевича Пушкина. И Всегда, когда происходит ситуация какая-либо трагическая, находятся те, которые достают камеры и начинают снимать. Каждое событие в истории находятся вот такие э -э любители сенсаций, любители новых историй. Не надо навязывать свои необоснованные факты. Одна правда о Пушкине. Есть одна правда. Обучение, образование, умных людей меньше стало значительно. Теперь до Пушкина добрались. Нет, вся правда о Пушкине вот здесь, вот в этом ролике.